Да як ставай, Блока, ну что? Что Сейчас его опять утром, что ты мне будешь? Школа, не забыл? Опять в школу, ну пошли. А мы не опасны с тобой? Ну, не знаю, пошли. Наверное опасны. Если что, я притворюсь Дедом Морозом. Дед Мороз. Если что, простыть, я такой рико Здравствуйте, доброе утро. О, э, да, здравствуйте. Нам второго Мороза. Да. да, да. да. да Давай я тебя подтолкну. Ой. Экспресс доставка. то тебе есть хочу? Жалко. Давай еще раз подтолкну. Давай. Э, Марк тут что-то уходит Марк. Ну ладно, стой, Марк да. а В какой нам... нам? наверное в наш класс. А какой да. из, из этих вот этот? Нет, Нет, это да, в... не наш. Вот это наш класс. Да. А? Привет. Что? Так. Лука, ёшка-рала. Ты что, в город вернулся? Привет, брат. Да надо Погодите, мне кажется, одного из вас не хватает. Да. Согласен. М -м -м. Хм. Привет. Ага. Ой, ёшка -рала. А что ты в школе? Ты, что ты тут... А ну выходи Браз давай. Ли? Ладно. Отлично, хорошо, ли... Алиса, отличница. Хорошо, отличница. Мы не будем тебе тут уроки мешать и читать. Так, давай Правда. сядем. Ждем учителя. А учитель? Где он? Не знаю, где учитель. Ладно, я сейчас пойду в это. Руки помою. Пойду посмотрю это. Хорошо. Отлично. Так, так, так. Сейчас я пойду Поверь. проверю, проверю этих сиков. Так. Ой, здравствуйте. Вы почему здравствуйте. сидите вдвоем? Да? Я а чего-то вот, а не вот ты... поняла. Вот я один да, сижу, смотрите. Я... На первую а парту, ты... быстро. Оба. От меня обойдите, а вот с топориком. Ты сиди туда, ты тоже на первую парту. Все, чтобы вы сидели прямо передо мной, чтобы мои глаза вас смотрели, на вас смотрели. Так. Я ваш классный руководитель, я проведу вам сейчас классный час. Так, да, отличная, соленка да, да. та сестренка который Вика. Может, ее, может, ее топориком? Топориком. Давайте я ее топориком. С Бобик топориком. <смех> а где этот? Как-то там его, не помню, зовут, как зовут его. У тебя какая фамилия? Лук. -ка. Ну, говори быстрее. Не знаешь свою фамилию? Елки-палки, с кем я работаю? Куфэн, no. выйди. Ладно, оставь эту Аленку сестренку. Я просто это дверь сломаю, чтобы она не закрывалась. Тут кто... Сбежит еще на а нее там секретный проход. Реально угу. сбежишь еще все. Теперь я вам проведу классный час. Скоро у нас будет День Героев. И mm -hmm. на эти дни вы, бесполезные, должны будете mm -hmm. надеть костюмы героев. И гулять, и помогать mm -hmm. котятам, которые застряли на дереве. Я помогу всем котятам. Помочь нормально. Вот. Это ваше домашнее задание на, на, на все это. Потом вы мне сдадите конспект на 38 страниц. Кому вы помогли, вот. сколько вы помогли, сколько вы на них уделили да, времени. Да, да, да, да, всё. И... Урок закончен, можете валить. А, Все, до свидания. А вот а, это вот, который тут сидит, да. два получит за год. Да, Ух, да, я да. ж крала люди. А, я там такая очередь была в туалете. Руки помыть пошел. Что произошло? А, тут э, костюмы, костюмы героев помогать хотят. Котята, э, костюм котят помогать героям. Зачем? Да костюм котят помогать героям. А нет, ну... наоборот, герои ой, надеть а... костюм героев и надеть. А это не герой, все надеть, котят помочь костюмам героев. Да, да, да, да. Видишь, как у меня Это Бражник на тебе. Это Бражник. Это школьный костюм. Вы что? Школьный костюмы. А, привет! Люди, уже вечереет, я спать, я, я пойду спать. Я все. тебя подтолкну, экспресс доставка уже. Да я, когда экспресс доставка. Опа! Сама... Ты мой, где мой экспресс? -доставка? Давай тапка. <связь> он... <Давай, давай. связь> он... <связь> <связь> пульсирует. Так, ладно, все, люди, я пойду. Давай это пойдем меня. Экспресс, ой, не туда, ну ладно. И тебя подтолкну. А, ладно. <связь> Я в магазине там пошёл. Ну, то есть, не поживая, я куплю что-нибудь. Угу. Я пойду ловить рыбу. Что да на этот раз? Почему он пульсирует? Надо срочно проверить мой компьютер. Так. Ё-моё, опять этот всплеск энергии. И кристалл начал пульсировать. Это не к добру. Так, фазовый переключатель у меня, камень кролика у меня. Где же камень Леди Баг? Куда же едел камень Леди Баг? Ребята, я знаю. Я найду только, если камень чудес, если вы поставите триллиард триллиартик, лайков. Только тогда я найду камень Леди Баг. Я его куда-то потерял. Давайте, я жду ваши лайки, подписки. Давайте, жду, жду, жду, жду. Вот, я чувствую. Все. И это недостаточно. Еще, давайте, еще. Вот же он, камень Леди Баг. Я его выронил. Так, пора перевоплощаться. Тики, давай. Тики. Это, я знаю, талисман Баг притягивает красные кнопки подписаться. Давайте подписывайтесь на канал, чтобы, чтобы у меня заработал талисман лейдбак. Давайте, давайте. О, вот, я чувствую, я чувствую. Тики, давай. Так, нужно всем писать этим бездарем. <сосмотреть> э, там, как-то там... <сосмотреть> Кот, что-то <смотреть> там... Так, суперкот, собака, жду да вас на крыше. Привет. Ну, кот, привет. привет. Кот, привет. привет. Так, мне показалось, я уже мышу увидела в шизофрении. Кому дать бесплатный кошелек лишний? Тебе дать? Да, давай. Же, oh, да, ты о, вот, Чихуахуа пришла. О, где? И да, и... Герои? Нет, так, нет, помните, нет, не мы герои. нашли недавно фазовый переключатель, вот. Угу, вот это, который через а. тебя, через стену. Да. Вот, я придумал то, что я сейчас люди соберу нового, найду нового а, супергероя, ну, дам новую талисман нового героя, вот и скоро приду. Давай. Интересно. Так. Теперь я могу... Так, да, камень чудес есть у меня. Теперь Лази. Идти бы теперь мне еще ему место, где я ему должен быть камень чудес. Что ж, ему не сидится? Где он вообще? Здравствуйте. Тело как да. ⁇ калцы маны, ну где он? Видишь, Так вот спиной смотрит, так вот меня не увидит. Он, он. Эй ты, пссс, пссс, пссс, псс, псс, Привет. Же. Только, только зайди куда-нибудь, спрячься. Что это? Сп... Спря... Ля -ля -ля. Спрячь. Ну или так? Так. Ну кот только сейчас голову повернул, вряд ли он что-то видел. Так, ты мне нужен. Вот, иди на крышу, поднимайся Полин, прощайся. Хм. Что это? Кот, ты же ничего не видел? Офигеть код да, ничего не видел так собака, ты мне нужна а, где пчела супергерой, его зовут миссия шершень да тебя же так зовут все язык прогласил привет Короче, смотрите, Помни, помните, я показывала вам этот, ну, ну пчелей еще не показывала, но коту и собаки вроде тоже показывать, Ну, коту точно, а собаке тоже не знаю. Он пульсирует, и мой детектор отсек новый, новый всплеск энергии, который был до этого, когда нападали террорконы, их вроде так зовут. Эти террорконы находятся на... На старом сражении с инсектиконом. Кот, помнишь, где это? Да, вроде бы. Отправляемся все туда. Если это так, то странно, что они там ищут. Почему-то они далеко от этого. Ёлоки-палоки. Там много терраконов. Опять, Опять эти дуры-славки. Что а за и дебил, это Лиза? Бомбия. Это террорконы. Они умерли. На этот раз они, кстати... Раз ним... так, что, не так, я они они слабее, по-моему. Лайки... супер шанс. Да, они слабее. Они с каждым разом слабее. Возможно, на них мало... Этот крыль. Но когда эти три терраконы, видимо, восстали, мой темный энергон, он начал а, спульсировать. При... Причем заменить кот, мы уже сражались здесь с терраконом, не тайка? помнишь? Нет. Да, с, этим... с... с мухой тиконом. Мне Тики сказала, что это не тиконы Мы с ними <какъех> уже сражались. Веном Да ты ладно. Не используй Веном на них, их вот слишком много. Mm. А, ты серьезно а? Использовал Нет. Веном? Ах, ты же знаешь, что ты до трансформируешься? А вот Ой, у меня какой-то таймер пошел. Ой, Ой да я что? Не я... Не я... Успе... Правда вот что, да? что ли? Тебе к вам ничего не объяснил? Не успел. Нет. Он трансформировался в каждые секунды, как я ему дал талисман. Я переопущусь. Да, Только у не у а на глазах. Ну ладно. Нас, надо приезжать Кваме. Ну, наверное, логика, инстинкты. А, я не знаю, мне выпала кирка из супершанс, а что с киркой делать, я так и не я знаю. Не папа, восходящий. восходящий? Ну, будь восходящим. Но, может, ты будешь восхищающим? Восхищающим. Так вот, я не знаю, что Подожди. мне сделать супершенца. Мой супершенца из кирка. Вот что? Что это омлетик такой? Ой. Вот такая кирняка. Это замочек простой. Мне выпьев. Из супершанса мне выпала кирка. Ну что зачем? Мне нужны кирка. Я не знаю, скидываю бабки. Не, опять серию. Так я не понял, что. Тут какие-то странные блоки. Смотри. Видишь, тут везде их, а тут выпрыгивает. Тут кидать снежники, а на этом снегу их нет. надо. Может, тут нужно раскопать. Может, надо был... Погодите, мне кажется, или там что-то что-то. Это, Это не лазурит. Это похоже на лазурит. Это то жидкий, жидкая штука. Попробую ее сломать. Мне кажется. Не надо, Просто подождите. Она кончается. Я вижу какой-то топор. Нет, какой -то какой -то топор. Какой-то топор. Покажи, покажи, Это молот какой-то. Это молото, что-то не... не до молотора. Не ладно. знаю. Сильно Обычно... бьет, сильно бьет. Ай, так. больно очень. очень. Я, довольно... я через три минуты Через Чудесный месье Бак. Так, ладно, ребята, а вы где? Ладно, я ну ладно, это, ну это, возможно, там что-то люди делают. Это статуя, это статуя. Да, это статуя. Я слышала, что статуя делают. Большая статуя. Ну да. Ладно, статуя. люди, я уже скоро, я уже скоро ага. где-то трансформируюсь, так что все, давайте, до свидания. Они сейчас проходят через задницу, что ли? Ух ты, каток. И весь сундук каток. Я не знаю, Что там бубнят? бубнят? как они в саду заберутся. Бедолаги. собака. Привет. О, привет. Привет. Собака, свои привет. силы привет. лучше не используй, когда мы идем перевоплощаться. Ты куда? -то? Тики! Тики, перевоплощаюсь. Я тики. Что это за молодой? Молод соус. Молод соус, молод соус. Ладно. Почему какая-то штука пыталась пойти, но она не пошла? Там какой-то след, явный след странной фигни. Я должен буду сейчас туда отправиться на про что там за шорох? Что там за шорох? Я Ладно. Что-то забудешь. Нож. Давай. Может в такой пузнич? Жрала это что такое? Ты что позорать мне не даешь, ты? Что ты его... такое? Ты, собака, это ты меня тогда усыпил здесь и забрал камень Павлина. Ты, собака, затул, ты вообще чуха-хуа, Супергерои, срочно! ты вообще в Колорадский жук недоделанный! Я сейчас с тобой разберусь. ТАЛИСМАН! Супер oh, так, нет. Oh. Супер шанс! Вот, это, это твой конец. Я сейчас заберу камень павлина и камень моталька. Откуда у тебя? Отдавай талисманы. Ты, он ты где он? спокойно портал забежал. Путь типа боятся. Всё, до свидания. Тики. Тай, так, ладно, встретимся потом. Угу. Mm -hmm. Теперь я воплощаю в стики. Ладно. Буду дальше, да, спать Ну что это было? Он говорил, что-то связаться с кем-то. Ладно.